Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами, как всегда, Максим Муромцев. Мы завершили очередной объект. Это город Тюмень, улица РВЕ 32, корпус 1, детский развивающий центр. Познавайка. Поехали! Это будет объемный видеоролик. Да, где можно поставить и фотографии, и, да, проекты, и фотографии, и... И проекты и все прочее. Это наш клиент Евгений, которому мы выполняли работы на данном объекте. Приветствую, Евгений. Приветствую, приветствую. Мы строили, строили и нагнетки. Да, построили. Мы наконец построили данный объект. Это промежуточное видео о тех работах, которые мы уже здесь выполнили. Сейчас мы находимся при входе в данное помещение. Это центральный вход. Значит, здесь ресепшн расположился дальше вот в этом участке у нас по проекту была хозкомната, но а, по нормам СанПина должно быть три санузла. Здесь а, взрослый санузел. А, сразу скажу, заморочились настолько, да, клиенты у нас. Взрослый санузел. Ручки находятся на стандартной высоте для взрослого человека. Здесь у нас два детских санузла. Вот этот санузел и здесь санузел. Ручки находятся мне по пояс. То есть чтобы Каждому ребенку, независимо от того, сколько ему лет, он мог спокойно подойти и воспользоваться данным помещением. Хочется сказать, что по всему развивающему центру сделаны такие работы, как я сказал уже, керамогранит на полу. Значит, 3D-панели. В данном участке у нас 3D-панели из дерева. Потолок у нас грильята с различными вариантами подсветки. То есть это точное освещение, это вот такие забавные светильники как в точности, как в дизайн-проекте, кстати. Также сделана трековая система освещения, плюс светодиодные линейки освещения, чтобы детишкам в данном центре было комфортно заниматься. В этой зоне при входе у нас также сделаны 3D-панели, а вот это у нас такое волшебное дерево, которое придает домашнего уюта и тепла. Проект был интересный, проект был, я думаю, нелегкий, то есть это не квартира. Это немножко абсолютно, я бы сказал, да не немножко это абсолютно другой формат. Тут очень много использовано декоративных элементов. Это дерево выполнено а, из МДФ, мы его смонтировали и покрасили в цвет данной стены. Все на самом деле сделано в соответствии с дизайн-проектом, который был а, разработан для этого центра. Эта задача у нас стояла непростая. Значит, мы хотели построить современный, модный, стильный, безопасный объект для наших детей в самом хорошем развивающемся городе Тюмень, в одном из лучших микрорайонов. У нас сегодня вся банда в сборе. Тут Абдула, Толян тут тоже. Короче, успевает все. Абдула, ну, ты хоть ручки, то помаши. Мы добиваем, добиваем, короче, развивающий центр. Завтра у нас сдача. Здесь у нас в воле случая залетел Кеша. Вот. Кеша тоже тут участвует в процессе, значит. Вот, у нас там, смотрите, мох. Мох. Мох на стене. В общем, мох везде, мох уже, мох уже одолел жестко. Все у нас уже. Финалочка такая. А тут у нас домики. Домики. Тут сам Евгений домики раскладывает. Надо сдавать объект уже? Надо сдавать объект, да. Завтра, нас, да, завтра мы будем Евгению сдавать объект. Вот. Домов тут у нас много, короче, у нас вся ночь впереди. А, вся ночь впереди, будем, короче, клеить. Будем, сейчас убавлю яркость света. В общем, у нас еще вся ночь впереди. Время, сейчас, сколько сейчас? Сейчас ночью я не началось без 20.10. 20... Вечер только еще. Еще только вечер, без 20.10, так что фигачим по полной. По полной программе. Абдулла, есть какие-нибудь прогнозы? Прогнозов никаких не даем, короче. Ну, завтра планируем сдавать. Подрядчика мы искали достаточно долго, то есть я на ютубе посмотрел очень много роликов, пока нашел компанию Natan Group. Вот, после чего мы с Максимом встретились, пообщались, попили кофе и уже ударили по рукам, заключили договор, начали работать. Сейчас мы находимся в помещении, это будущая раздевалка детского развивающего центра. По проекту первично у нас здесь планировалась кухня, но по определенным обстоятельствам от кухни решили отказаться. Сейчас мы находимся в первом учебном классе. Здесь мы уже расставили мебель. Вот такая она здесь маленькая для маленьких детей. Что здесь у нас сделано? ЛДСП, 3D панели из гипса, мох. В той стороне у нас сделана магнитно-маркерная доска. А в этой зоне у нас сделаны домики из того же пластика, как и в предыдущих помещениях. Все довольно-таки смотрится аккуратно, эстетично. Я думаю, детям здесь будет очень комфортно. По проекту скажу огромное спасибо Рычкову Сергею. Это наш архитектор, дизайнер, который воплощал данное, скажем так, произведение искусства в реальность. На бумаге. А Максим уже воплощал со своей командой. Воплощали уже непосредственно в реальность. жизнь, да. Сейчас мы находимся в санузле для взрослых. Здесь у нас стоит инсталляция, обычный унитаз, значит на стенах и на полу у нас керамогранит, потолок у нас сделан из гипсокартона, повесили в этой зоне шкафчики с подсветкой. Здесь у нас раковина со столешницей из литевого акрила, значит сделаны дверки на типонах, в этой стороне у нас 3D панели из гипса и большое зеркало. Сейчас мы находимся в одном из детских санузлов их здесь два чтобы вы поняли насколько здесь все миниатюрно сделано для детей я сел на корточки да, чтобы показать вам что раковина находится вот на таком уровне здесь евгений значит собственник данного помещения и в целом всего этого бизнеса настолько заморочился что поставил даже для детей сенсорные краны чтобы дети не заморачивались это так круто на самом деле все сделано так расположение полотенец расположение дозатора с мылом все в таком низком уровне чтобы детишки спокойно всем пользовались также хочу отметить что унитазы здесь стоят также детские миниатюрные такие смотрится довольно таки забавно Евгению респект изначально сроки стояли 3 месяца вот но Проект был действительно сложный, мы ждали очень много отделочных материалов, поэтому срок чуть затянулся. Сейчас мы находимся в четвертом учебном классе. Какие работы проводились здесь? На полу у нас керамогранит, так же как и по всей площади данного заведения уложен. Здесь у нас 3D панели из гипса, ФДСП панели, дальше у нас здесь 3D панели из гипса и мох, то есть это натуральный мох который э, подвержен определенной обработке, чтобы он долго служил и оставался вот в таком цвете. Также в этом участке у нас сделаны домики. Это э, обычный пластик, который нарезан на плотере. Да, мы потом это все скомпоновали, собрали, наклеили пластик, окошечки, и все так круто у нас получилось. Поехали дальше. Наш центр будет работать э, с 1 сентября. Детишек мы ждем от 3,5 до 5 лет. Это мы э, занимаемся подготовкой к школе. Для взрослого населения у нас есть «Центр развития мозга». Это новое инновационное направление. Здесь же будет? Так точно, все будет здесь. Вот. И, значит, для детишек у нас от 6 до 14 лет у нас будет э, бизнес-школа, где мы будем готовить э, из маленьких детей будущих предпринимателей, так сказать, воспитывать в них предпринимательское мышление. Сейчас мы находимся в третьем учебном классе. Здесь у нас сделана э, стена из гипсокартона, на ней собраны листы ЛДСП, сделаны внутри ниши, в которые впоследствии будут монтироваться телевизоры. На текущий момент это сделаны магнитно-маркерные доски. Также сделан участок игровой зоны. Вот эти волшебные домики, которые есть отдельное видео, как мы собирали и монтировали. Это было очень долго. И в этом помещении между третьим и четвертым классом есть звукоизоляционная стена. Я вам сейчас покажу, как это все работает. Поехали. Значит, здесь у нас на стене тоже э, листы ЛДСП, да, и потом в сочетании вот это идет дверка. Для чего она нужна? Для того, чтобы можно было аудиторию сделать более большой, да, если какие-то будут совместные занятия проходить. Работает это по такому принципу. Вот есть вот такой вот ключ, который сначала открывает замок данной двери, а потом дает возможность эту дверь вот таким вот образом раздвинуть, после чего получается дверь у нас просто откатывается вот эта стенка и может вот сюда вот вдоль шкафов уезжать тема на самом деле прикольная вот так вот она встает и получается мы попадаем между классом третьим и между четвертым у нас такая одна большая аудитория с двумя выходами поехали дальше были задачи они появлялись постепенно мы искали скажем так с кем будем сотрудничать выбирали на рынке все самое лучшее для самого лучшего центра вот что касается строительства объекта могу сказать что достаточно прозрачная смета четкая поддержка была по телефону по вайберу как мы общались в общем, как в армии, в общем-то. То есть не было у меня подозрения о том, что кто-то где-то забирает деньги там или еще что-то. То есть такого не было. То есть нареканий не было. Всегда все ребята были абсолютно трезвы, То есть э, видеоотчеты были, то есть фотографии присылали. Проблемные вопросы решались, ну я бы сказал, на лету. Да. Есть, тем более учитывая того, что я не всегда находился на этом объекте. Сейчас мы находимся между третьим и четвертым классом. В этой зоне у нас выстроены простенки, то есть стен в данном помещении абсолютно не было. Стены мы выстраивали, часть стен, которую было, мы демонтировали. В этой зоне у нас сделаны 3D панели. Работа довольно-таки кропотливая, но она того стоит. Значит, выкрас у нас сделан в два цвета. Первый цвет более светлый, второй более темный. А темным мы прокрашивали грани, которые у нас находятся на поверхности. Могу смело рекомендовать компанию Natan Group, то есть тем людям, которые собираются делать ремонт. Вот okay. также, также еще хочу порекомендовать людям, делайте про, грамотный дизайн-проект. Дизайн-проект, он экономит вам деньги на стадии, когда вы начинаете закупать материалы. То есть вы четко, четко будете понимать, сколько, куда вам этого нужно потратить. Михаил – это человек-легенда. Yeah. Он столько. Yeah. <laughs> да, Михаил – это прораб, который контролировал данный объект человек с железной выдержкой, то есть молодец, мы с ним общались, то есть он все прихоти, все вот эти вопросы, которые вот мелкие там, они возникают, а я достаточно дотошно подходил к решению вопроса, вот, потому что и Михаил все, Евгений все сделаем, все нормально. Вот это очень приятно, когда есть человеческий подход, когда люди ориентированы не на то, чтобы быстренько, быстренько сделать и уйти, а именно сделать качественно, как говорится, делай нормально, будет нормально. Да, Миша, Миша решал задачи, даже будем так говорить, у нас были задачи не... Нестандартные. Во-первых, нестандартные были задачи, во-вторых, э те задачи, которые мы изначально даже обязательства по ним нике не брали. Да, одна из первых задач, с которой Миша столкнулся, это перенести пожарный гидрант. Пожарный да? кран. Пожарный, кран. пожарный, пожарный кран. кран надо перенести было. Да? То есть что произошло? Э -э задача была не наша, но ну, Евгений у Миши спросил. Миша сказал, да, конечно, перенесем. А потом Миша говорит, слушай, там надо перенести. Я говорю, ну, если ты сказал, ну, теперь их переноси. То есть, как бы, я говорю, я про это не разговаривал. Он говорит, ну, я сказал, я говорю, ну, сказал, я говорю, все, вперед. Ну, в общем, Миша красавчик тоже, спасибо за работу. Я надеюсь, дальнейшее наше сотрудничество будет такое же в гору. Вот. Ну, как-то так. Евгению, да. спасибо. Вам процветание большого, огромного, то есть увеличение объектов адекватных клиентов, вот. Ну и побольше, скажем так, оптимизма в работе. Не теряйте его. Нет, мы терять не будем. Евгению спасибо. Хочу сказать за доверие, это раз. Во-вторых, это у нас первый такой проект вот в таком масштабе, допустим, да, где действительно, ну, блин, Сергей дизайнер, конечно, я считаю, сделал сочетание несочетаемого всего, и как бы в итоге это все получилось довольно-таки классно. Вот. Мне проект очень сильно понравился, я думаю, что немного у меня сын подрастет, он сюда все равно пойдет заниматься. Вот. Отлично, будем ждать. Да. Наши, чем... наши двери открыты для маленьких детей. Да. Сейчас мы находимся во втором детском санузле. У нас а, здесь немножко другая расцветка по плитке. Тот светлый санузел, этот у нас санузел под бетон. Значит, это керамогранит Атлас. А, также маленькая миниатюрная столешница, большое зеркало детям. Маленький унитаз, здесь у нас полотенца расположились с этой стороны. Этот у нас а, санузел, он еще и технический, с точки зрения здесь у нас скрытая ревизия сделана, в которой у нас находятся отсекающие краны и счетчики. Больше мы ее расположить уже а, не смогли, то есть по размеру сделали так, чтобы можно было обслужить в случае чего, да, и чтобы она сильно не бросалась в глаза. Сейчас мы находимся в гостевой зоне, напротив у нас ресепшн, то есть вот этот тамбур основного входа. У нас по проекту здесь вот такие деревянные рейки стоят. Мы их заказывали на одном производстве, то есть это бруски, склеенные между собой, Плюс все зашлифовано и покрыто бесцветным лаком. С этой стороны у нас находится улица, там стекло. И стекло у нас тоже прикрыто такими декоративными брусками. Смотрится очень шикарно. Всем спасибо за просмотр. Все, до новых встреч. Пока! Snap back so you know where I stay, stay. stay. and snap snap snap swag snap back snap snap swag my snap swag snap snap swag snap back snap snap swag snap back swag. snap snap back swag snap backwag snap snap swag snap back snap swag snap Snap snap back back